всем привет спасибо вам огромное за поддержку и комментарии мне очень приятно погода у нас шикарная, плюс 25 градусов интересно как у вас погодкой пишите не стесняйтесь кто не подписан на мой канал подписывайтесь скорее на ну, сейчас берем чай кофе лимонад и поехали приходит мужик к доктору и говорит доктор что мне делать я с чужими бабами сплю а мне их морду бьют. Доктор, ну, голубчик, иди в армию, там из тебя мужика сделают, остепенишься немножко. Через два года возвращается этот мужик, приходит на прием к доктору и говорит, доктор, спасибо вам за замечательный совет, доктор. Что, с чужими бабами не спишь? Мужик говорит, еще как сплю, зато за 45 секунд одеваюсь».